Друзья, всем привет! Обязательно смотрите это видео до конца, я его постарался сделать максимально полезным для вас, написал сценарий, подготовил все, чтобы даже новичку был полностью понятен весь анализ. А теперь у меня для вас несколько объявлений. Знаете, в моей жизни царит такая а, повседневная дисциплина, вот я каждый день выполняю одни и те же действия, из раза в раз. Но в ютуб-канале у меня происходит хаос, поэтому я хочу как-то все это распределить, как-то все... А чтобы все было как надо. Я постараюсь выпускать видео... Нет, даже не постараюсь. Я буду выпускать видео как можно чаще. Я буду выпускать их каждый день. А также... Это моя последняя торговля на этом канале. На Трейде. Больше на этом канале Трейда не будет. Я перенесу его полностью на канал по торговле. Мы вместе с командой на канал по торговле выпускаем полезные видео для вас. Так что подписывайтесь, если хотите. Там я буду торговать только на Олимпе. Здесь я оставлю торговлю на Баре. И знаете, раньше я торговал... И получал от этого дикое удовольствие. Я исследовал новые методики, как ребенок полностью все изучал, испытывал на своем депозите, потом показывал вам всякие различные стратегии, закономерности. А сейчас у меня как-то все стало более однообразно. Я начал работать по одной стратегии, потерял немножко интерес. И я хочу вот заново разжечь этот огонь. Вот как раньше я выпускал видео... Также я хочу выпускать их и сейчас. То есть на моем канале будет максимально разнообразие, максимальная польза и максимально всего много интересного. Также свой канал по торговле создал и Гриш. Он уже выложил первое видео, в котором показывает, сколько можно заработать на бинарных опционах, показывает свой результат, свои выводы средств, свою статистику и так далее. Так что переходите по ссылочке, смотрите и подписывайтесь. Мы с Гриш уже около двух лет в одной команде, два года мы общаемся. Он очень хороший трейдер, очень хороший человек, поэтому будем расти вместе. Также, ребят, я недавно выпустил свой первый влог, первый такой день из жизни. Подсказка появилась в видео, можете перейти и посмотреть. Но потом обязательно вернитесь сюда. Сейчас я покажу свою статистику за январь. Поехали. Вот, смотрите, ребят, мой депозит. Обновляю страничку, чтобы вы убедились, что это не код элемента. Далее, показываю историю своих сделок. Посмотрим мы ее вот здесь вот. Вот все мои сделочки. Давайте я перемотаю на начало года. А с 13 января я начал торговать уже серьезно, поскольку был перерыв из-за нового года. Вот я пролистываю вверх все мои сделки. Январь у меня получился не очень хорошим. Но мне такое всегда бывает в январе. Абсолютно каждый год у меня январь такой не очень хороший. И вот у нас февраль. В феврале уже просто все шикарно идет. Итак, всего статистика это 35 плюсов и 21 минус. Это 62% успешных сделок. Как мы помним, для заработка при фиксированной сумме нужно более 60% успешных сделок. Так что здесь все соблюдается. Итак, давайте перейдем уже к разбору ситуации. Будем мы разбирать столько хорошие ситуации. Будут три ситуации. А с полным конкретным анализом, который вот я сейчас объясню так, чтобы было понятно каждому Ну надеюсь, что будет всем понятно Давайте начнем А чем больше вы торгуете, чем больше вы смотрите на такие хорошие ситуации, тем лучше они у вас запоминаются Вот по созданию у вас это откладывается И потом все это воспроизводится уже на реальной торговле Смотрим, валютная пара, доллар, канадский доллар Смотрю часовой таймфрейм Вижу тренд, который направлен вверх И слева уверенность свеча на повышение Это нам говорит о потенциале на повышение Большие таймфреймы я смотрю только для того, чтобы определить потенциал Потенциал это то, куда цена будет идти в будущем, если говорить простыми словами. Итак, потенциал мы посмотрели, переходим обратно на м 1 минутный тайфрейм. Немножко я удаляю график, здесь мы уже также видим тренд повышения, который нарисован на минутном тайфрейме. Ребят, все тайфреймы взаимосвязаны, и не верьте тому, кто говорит, что большие тайфреймы не влияют на меньшие тайфреймы. А каждый тайфрейм зависит от другого. Итак, на минуту тайфрейма мы видим тренд повышения, и теперь идет коррекция вниз. Такой небольшой нисходящий коридорчик. А в конце этой коррекции вниз мы наблюдаем... Повышение наших минимумов То есть цена начала отскакивать все выше и выше Уже не доходя до основного уровня поддержки Видим здесь такой восходящий треугольник То есть я называю это повышение минимумов Но для кого-то понятнее будет вот просто восходящий треугольник О чем это нам говорит? О том, что уже коррекция подходит к концу и тренд сменяется и сейчас должно произойти пробитие уровня сопротивления и дальнейшее движение вверх уже по общему тренду. Думаю, здесь все логично и все понятно. Теперь я немножко приближаю график и смотрим уже в вблизи, что здесь происходит. Обратите внимание на то, как цена отскакивала в предыдущие разы от этого уровня сопротивления. Отскоки происходили с большими с большими тенями сверху, то есть цену резко выталкивали от уровня сопротивления. А теперь давайте посмотрим на формирование последних четырех свечей слева, от нынешней сейчас нашей свечи. Ребят, на минуту тайфрейме тоже можно прогнозировать Очень хорошо можно прогнозировать Определенные свечные формации в совокупности с какими-то факторами могут указывать на импульсы Давайте мы посмотрим, как это происходит Так, опять же, смотрим на последние 4 свечи Видим красную свечу с большой тенью снизу Это говорит о том, что цену вытолкнули резко от уровня поддержки И то, что минимум у нас обновился По восходящему треугольнику Потом мы видим сильный импульс вверх Следующая свеча, то есть зеленая свеча с большой тенью сверху То есть цена резким импульсом дошла до уровня сопротивления и потом резко отскочила И далее обратите внимание на следующую свечу Вместо того, чтобы цена отскочила уже от уровня сопротивления и пошла на понижение Она пошла дальше на повышение То есть вот эта свеча, похожая на молот, говорит нам о том, что цену тянут на повышение То то, что она хочет повторно протестировать этот уровень А чем чаще цена тестирует уровень, тем выше вероятность пробития чем чаще она бьется об уровень, тем выше вероятность пробития. Обращайте внимание на мельчайшие детали. Тело вот этого молота образовалось внутри тени предыдущей свечи. И смотрим на открытие уже следующей свечи. Следующая свеча поглотила с собой тело уже этого молота. То есть вот эти вот все мелкие совокупности формации нужно учитывать. Вот это вот формирование свечей. Это может указать на потенциал и на импульс. А теперь смотрите, на большом тайфрейме я смотрю потенциал цены, куда она движется в принципе. А на минутном тайфрейме уже, на более мелких тайфреймах я смотрю конкретный потенциал, потенциал цены, куда она должна дойти Как мы помним, цена у нас движется от сильных уровней к сильным уровням Происходят определенные реакции от уровней Здесь находится ближайший сильный уровень а Вот здесь вот сверху, я его отметил То есть это наш потенциал, куда цена должна дойти Это значит, что после пробития локального уровня цены еще есть куда идти это очень важно при пробитии. Теперь обратите внимание. Смотрите, я готовлю заходить. Остается 10 секунд до закрытия свечи. Я жду закрытия. 5 секунд. Все, свеча у нас сформировалась. Я сразу же захожу после закрытия свечи. Моментально. Почему я решил зайти? А. Эта свеча, которая была предыдущая, образовалась очень уверенной, без каких-либо теней. Поглотила с собой предыдущую свечу молот. И закрылась она на уровне сопротивления. Там, где цена обычно резко отскакивала с огромной тенью. Опять же, посмотрите на предыдущие отскоки И вот это лично моя закономерность, ну мое наблюдение Что если движения цены на уровне каком-то не повторяются, то это уже намек на пробитие Цена у нас в принципе все время отхакивала одинаково И потом появилось такое резкое уверенное движение, что уже говорит о пробитии Происходит сразу же резкий импульс Вот обычно я захожу на пробитие как раз ровно перед импульсом и ловлю его Остается у нас 5 секунд, сделочка заходит в уверенный плюс Мы с вами ставили пробитие небольшого локального уровня сопротивления я делаю скриншотик и отмечаю все то, что я вам сейчас сказал Отмечаю уровень сопротивления локальный Такая объемная область здесь Отмечаю свечу, на которую я опирался при пробитии То есть уверенно такая зеленая свеча Отмечаю повышение наших минимумов Восходящий треугольник и отмечаю потенциал движения цены То есть ближайший уровень, до которого наша цена должна дойти Все сработало ровно по нашему анализу Итак, смотрим следующую ситуацию Валютная пара, австралийский доллар и японская иена а, Что мы здесь видим? Смотрите, здесь я быстренько посмотрел на график Проанализировал ситуацию и буквально сразу же решил зайти Увидел хорошую-хорошую такую свечную информацию Давайте пойдем с самого начала Что мы здесь видим? Нисходящий тренд, потом цена остановилась на уровне поддержки Немножко от него побилась и пошла вверх Произошло затухание на уровне и опять же обратите внимание на свечные формации, последние, примерно 3-4 свечи Что мы здесь видим? А, свечу с огромной тенью снизу, то есть цену резко вытолкнули с уровня Опять же обращайте внимание на малейшие детали Тело следующей красной свечи образовалось внутри тени предыдущей свечи И тень образовалась сверху, на вот этой вот свече красной Потом образовалась такая же зеленая свеча по размеру тела Потом а, цена пошла на повышение и отскочила от небольшого локального уровня Образовалась опять же тень сверху И после вот этой вот свечи с тенью Цена опять же пошла на повышение То есть опять же видно, что цена напирает на уровень и тестирует его Здесь есть небольшой локальный уровень и трендовые линии Если кто-то не видит, то потом я сделаю скриншот и все это нарисую И все вот эти вот свечные формации, все факторы в совокупности Дают мне импульс вверх и смену тренда Итак, спустя минуту после захода происходит уверенный импульс вверх остаются две минутки Сделочка у нас заходит в плюс в шикарный плюс я делаю скриншотик И обозначаю все то, что я говорил чтобы вам уже было понятнее. А скриншот, скриншот я делаю в реальном времени, то есть я вот там торговал и сделал скриншот. Сейчас я просто комментирую свою торговлю. Обозначаю локальный уровень сопротивления, обозначаю уровень поддержки, где произошло наше затухание, обозначаю тренд на понижение, обозначаю небольшое повышение наших минимумов, то есть вот эти вот свечные информации, о которых я говорил. Обозначаю трендовую линию сопротивления, которая была пробита, и мы получаем с вами уверенный плюс. Итак, смотрим следующую ситуацию. Валютная пара австралийский доллар и японская иена. Смотрите, здесь я сразу же смотрю часовой таймфрейм, вижу определенную точную информацию, захожу опять же на минутку и моментально решаю зайти. То есть примерно секунд 5-10 я трачу на то, чтобы проанализировать ситуацию, хорошая она или нет. Давайте вернемся назад, что я увидел на часовом тайфрейме Я увидел предыдущую часовую свечу, которая поглотила с собой красную свечу и обновила наш минимум То есть это паттерн поглощения и повышения минимумов Это говорит о тренде на повышение и о силе покупателей Поэтому потенциал здесь отправлен на повышение, мы это определили Перехожу на минуту тайфрейма, что я здесь вижу? Наблюдаю я здесь многочисленные тени сверху наших свечей а Уровень сопротивления, то есть она подходит к уровню сопротивления и моментально от него отскакивает очень-очень многократное тестирование уровня. Опять же напоминаю, что чем чаще цена тестирует уровень, тем выше вероятность пробития. И опять же обращайте внимание на формации свечей. Обратите внимание на последние три свечи. Что мы здесь видим? А, Первая это неопределенная свеча. Потом образовалась такая же свеча с большой тенью, молот. Опять же, цена подошла к уровню, резко от него отскочила. После этого у нас образовалась увереннейшая зеленая свеча. С очень-очень очень маленькой тенью сверху. То есть. То, как цена отскакивала в предыдущие разы, эта ситуация не повторилась. Образовалась уверенная свеча на повышение. Это уже о чем-то говорит. И поскольку у нас идет тренд на повышение, идет постоянное тестирование уровня, и вот эти вот все свечные формации в совокупности, три свечи, дали мне импульс вверх. Все это я запомнил по визуальному опыту. Я раньше повторяю, что очень много торговал на минутном тайфрейме, на свечном графике, и все эти ситуации я уже знаю. Потому что я заходил на них кучу-кучу раз. У меня в голове есть такой алгоритм свечных формаций, я вот знаю, как они могут комбинировать между собой. Это все приходит с опытом. Поэтому я буду часто вам показывать такие ситуации, чтобы вы эти свечные формации запоминали. Обратите внимание, что в предыдущие разы мы заходили на смену тренда, а здесь мы заходим уже по тренду. То есть вот на такие пробития я обычно захожу. На смену тренда и по тренду. Сделочка у нас заходит в плюс. Обратите внимание, что я рисую. В тот момент, когда я торговал, опять же рисую свечные формации, вот эти вот три свечи, о которых я говорил. Рисую небольшую коррекцию после тренда на повышение и импульс вверх. То есть, как у нас движется тренд? Идет движение, потом коррекция или просто коридор, потом опять же движение. Вот так тренд движется. И нужно вот эти вот пробития при выходе из коррекции или из коридора ловить. Все, друзья, вот такое вот видео, здесь получилось а, понятно для абсолютно каждого. Обязательно поставьте это видео лайк, напишите комментарии, оформите подписку, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Сейчас я буду стараться выпускать видео как можно, как можно чаще. Я хочу создать вот такой вот импульс движения. А знаете, вот поезд. Для начала его трудно сдвинуть с места, но потом, когда он уже начал свое движение, его уже не остановить. Никакие препятствия его не остановят. Я вот хочу на своем канале создать именно такой импульс движения, чтобы каждый день выносить людям какую-то пользу. А подписывайтесь также на меня в Инстаграм, ВКонтакте, подписывайтесь на сообщество ВКонтакте, там я публикую всю свою жизнь. Подписывайтесь на канал по торговле, на канал Гриши и так далее. Все ссылочки будут в описании. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр, желаю всем всего самого наилучшего. Я верю, что мы все с вами можем достигнуть наших целей и наших мечтаний. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.